Друзья, всем привет! Сегодня с нами наш аналитик Маркиза, давно э, ее с нами не было, и в этом видео я нашел кое-что очень интересное, э, что я хочу вам показать. Одну очень интересную закономерность, и я думаю, она вам очень поможет. Давайте с вами начнем. Вчера я долго смотрелся в график, э, искал какие-либо э, сигналы, какие-либо факторы, и периферическим зрением кое-что заметил. Потом решил все это дело проверить, немножко логически помыслить, и в итоге это все у меня вылилось в одну очень хорошую мысль. Во-первых, я напоминаю, что я жду закрытия данной недельной свечи, остается буквально один день 14 часов. Если свеча у нас недельно закрывается а, с телом, вот такие вот, то есть ниже уровня 30 тысяч, то это у нас медвежий сигнал. Если свеча у нас откатывается в последние моменты, вот до сюда и закрывается большой тенью снизу, то это у нас уже более обычный сигнал. Также у нас здесь присутствует сигнал на повышение. И опять же, закрытие ниже 30 тысяч аннулирует данный сигнал, и это уже будет более медвежья картина. Закрытие выше 30 тысяч, наоборот, добавит к нашему сигналу более, большую силу. У кошки, кстати, уже нет сил даже мюкнуть, поскольку на улице слишком жарко. Итак, друзья, обратите внимание вот на эти движения. Смотрите, вот у нас раз, вот два и вот три. Попробуйте что-либо здесь заметить Не знаю, заметили вы или нет, но я явно заметил определенную закономерность в этих движениях Смотрите Естественно, масштабы здесь немножко различаются То есть самая большая ситуация находится у нас в данном месте Здесь немножко поменьше и здесь еще меньше Но характер движения одинаковый и логика также одинаковая Давайте мы это разберем а Хочу напомнить, что здесь мы с вами видели определенную картину Треугольник классический рисую трендовую линию поддержки и трендовую линию сопротивления Вот наша первая ситуация Здесь мы с вами прогнозировали лонг и выход из этого треугольника вверх Пробитие трендовой линии сопротивления В итоге пробитие у нас произошло Поймали с вами малюсенькое движение и цена пошла вниз И а, она ушла ниже данной трендовой линии поддержки То есть ниже данного минимума То есть такой значимый переломный момент в виде треугольника, которого все ждали и в итоге мы сначала побрили, да, как я это вижу, шортистов, потом побрили лонгистов Прав я или нет, я не знаю, это мое видение, мое субъективное видение, мой взгляд на рынок Далее, вот еще один переломный момент, а, уровень 30 тысяч Здесь мы видим, опять же, импульсное движение вверх Опять та же самая картина абсолютная, обратите внимание на эти скопления Вот и вот Далее, выход У нас теперь трендовая линия стала выглядеть вот таким вот образом Пробитие трендовой линии сопротивления. Здесь мы, опять же, позировали лонг в данном месте, вот отсюда. Поймали это движение а, до уровня 41 тысяча. Потом, опять же, здесь постояли скопление, как было у нас в данном месте. Обратите внимание на тень сверху, вот здесь вот. То есть, постояли скопление, образовалась огромная тень сверху. Пошли мы с вами на понижение. Пошли, пошли, пошли. И зашли за этот минимум, то есть за уровень 30 тысяч. И, опять же, что у нас произошло? Побрили сначала шартистов а потом лонгистов. И опять же, началось все то же самое, только уже в более мелких масштабах. Братьте внимание на характер данного движения. Вот у нас опять же импульсное движение. Опять же, скопление с небольшой проторговкой вниз. Потом, опять же, пробитие вверх. Доход до значимого уровня 35 тысяч Здесь мы видим также а, тень сверху, которая заходит за этот максимум. И движение вниз. А, то же самое у нас повторяется. И почему это назначил момент? Здесь у нас было ложное пробитие. Здесь мы уже готовили с вами повышение. И, по сути, происходит то же самое. То есть, сначала люди посходили в шорт, на пробитие побрили шортистов, и теперь идем брить лонгистов. Опять же, так я это вижу. Также, друзья, обратите внимание на еще одну схожесть. Вот у нас минимум скопления. Раз. Вот минимум скопления 2. И вот минимум скопления 3. Я имею в виду вот эту вот а, небольшую консолидацию. Вот раз. Два. Три. И, друзья, цена стреляла вверх. Потом шла на понижение. Доходило до минимума и здесь у нас образовывалось скопление Смотрите, во всех случаях вот раз скопление Вот два скопления и вот три скопления Далее цена у нас шла на понижение, ниже этого скопления Потом откатывалась до середины данного скопления Смотрите, вот раз, вот два и вот три И только потом уже шла на дальнейшее понижение В общем, я думаю, что вы видите эту схожесть Теперь давайте построим шаблон баров Таким вот образом мы это с вами проведем, вот так вот. Немножко мы все это дело с вами скорректируем, и обратите внимание на схожесть этих движений. Они прямо очень-очень похожи. Вот импульсное движение, скопление, причем а, одинакового шаблона, небольшое такое нисходящее скопление. Потом импульс вверх, проторговка сверху у нас, даже тень образовалась точно такая же. Потом движение вниз, обратите внимание также на вот это вот скопление в том же месте, вот, скопление, потом, опять же, импульсное движение вниз, и потом коррекционное движение вверх. И что у нас, в принципе, сейчас и происходит, да? Обратите внимание. Вот у нас скопление, импульсное движение вниз и импульсное движение вверх. То есть очень интересная ситуация, можете брать на вооружение. Вот такая вот закономерность присутствует в данной консолидации масштабной. Теперь, друзья, смотрите, самое интересное. На каждом минимуме, откуда началось движение, мы с вами проводим линию. Вот раз, смотрите, движение началось, и минимум у нас обновился. Далее вот два. Движение началось, точно, такой, точно такого же шаблона, и минимум у нас обновился. И вот три. Теперь, друзья, я думаю, вы уже видите схожесть определенную. Давайте померим расстояние. Смотрите, от данного минимума до обновления минимума у нас было вот такое вот расстояние. Примерно 8-9%. Далее, от этого минимума до обновления минимума было расстояние 8-9%. И теперь здесь у нас опять же движение началось, и мы можем предположить движение вниз. Также на примерно 8-9%. То есть это у нас получается уровень 26 тысяч, И потом уже, друзья, мы можем предположить такое полномасштабное движение вверх. То есть, друзья, вот примерно вот таким вот образом у нас будет все это выглядеть. Обратите внимание, что шаблон у нас идеально реализуется. Здесь у нас происходит скопление и коррекционное движение. Вот обратите внимание вот на это вот место. Скопление, коррекционное движение и потом пролив вниз. До уровня 26 тысяч Сейчас можем ждать движения до середины этого скопления Что уже почти произошло Или даже выше этого скопления И потом, если у нас движение пойдет по шаблону То у нас ждается пролив вниз на 26 тысяч Далее уже мы можем быстро выкупить всю эту цену И пойти строго на повышение до нашей цели Это уровень 45 тысяч Потому что все-таки эти движения у нас происходили в консолидации А здесь данная ситуация образуется при пробитии данной консолидации И характер движения может быть немножко другой и могут все это дело быстренько перекупить И цена вернется в диапазон И даже пойдет немножко повыше Я очень надеюсь, что все это движение у нас произойдет очень быстро До окончания данной недели То есть буквально за один день и 12 часов а, Тогда у нас, опять же... Сигнал сохранится, сигнал усилится на повышение, и мы можем спокойно дальше пойти на повышение до уровня 45 тысяч. Но, друзья, еще один вариант я все-таки не исключаю, который я изначально предполагал. То есть мы можем дойти все-таки до сюда и моментально отскочить, поскольку у нас все-таки здесь находится уровень поддержки сильный, и ситуация немножко другая. Да? Такое тоже может быть, то есть давайте с вероятностями разберемся, поскольку шаблон у нас неоднократно повторялся, то скорее процентов 60-70, что у нас образуется вот такой сценарий. Движение вниз и потом движение вверх И процент 30-40, что цена у нас сейчас моментально отскочит и пойдет сразу же на повышение Вот такое мое мнение и мое видео насчет биткоина, друзья Напоминаю, что вы соблюдали правила риск менеджмента и мани менеджмента И входили на сумму не более 5% от депозита Надеюсь, данный разбор вам очень поможет, друзья Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным и противополитным Пишите в комментариях ваш мнение насчет биткоина, пишите вашу обратную связь Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья И всем пока!